Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. Музеи КФУ присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». В КФУ прошла серия мастер-класса для школьных учителей. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялось заседание итоговой коллегии Министерства экономики Республики Татарстан на тему «Итоги работы за 2019 год и задачи на 2020 с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. В преддверии заседания президент Рустам Миниханов, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и другие официальные лица ознакомились с выставочной экспозицией, подготовленной выпускниками проекта «Фабрика предпринимательства». С основным докладом в ходе коллегии выступил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. В заключительном слове Рустам Миниханов отметил, что наряду с позитивными примерами, которые были озвучены министром экономики, в республике есть над чем работать. А что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, вы узнаете, посмотрев наш обзор. В День российской науки в Академии наук Республики Татарстан прошло торжественное собрание. На открытии выступил президент Академии наук РТ Мегзюм Салахов. Он поздравил ученых с профессиональным праздником. В своем докладе он рассказал о важнейших мировых научных достижениях и открытиях за последние 20 лет. Также на торжественном собрании выступил Ильшат Кафоров с пожеланиями и рекомендациями. В завершении собрания были вручены дипломы вновь избранным членам Академии наук РТ и награждены лауреаты различных премий. 8 февраля в Болгарской исламской академии состоялось заседание Попечительского совета Академии. Заседание возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Также участниками заседания стали президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. На заседании обсудили важнейшие вопросы преподавания ислама. Сергей Кириенко заявил, что Болгарская Исламская Академия должна стать лучшим богословским учреждением. В ближайшем будущем планируется создание кафедр религиозных и общегуманитарных дисциплин, Центра непрерывного образования, Медросе-интерната, Всероссийской библиотеки ислама, Научно-методического центра развития исламского образования и информационно-издательского центра. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла передовая группа посольства Швеции в Российской Федерации. Встреча состоялась в преддверии визита посла Швеции в Казанский университет в апреле. Знакомство с Казанским федеральным университетом продолжилось в Музее истории КФУ. Проректор по внешним связям Линар Латыпов провел презентацию университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. 7 февраля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение государственной стипендии Республики Татарстан. Как всегда, ежегодное награждение стипендиантов проходит в преддверии Дня науки. На церемонии присутствовали не только учащиеся КФУ. Среди гостей были представители и других вузов в Казани. Кроме денежной премии награждали лауреатов и грамотами. 7 февраля в Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Палитра нервной ткани». Она посвящена 140-летию со дня рождения Александра Николаевича Миславского, российского и советского ученого в области гистологии и физиологии. На выставке были представлены документы, фотографии и личные вещи Миславского. Внимание посетителей представили приборы, которыми пользовались гистологи. Также на открытии выставки посетителям продемонстрировали фильм 1940 года с участием самого Миславского. 10 февраля в Центре цифровых образовательных технологий ЭДЮТЭК Казанского федерального университета прошла серия мастер-классов для учителей дошкольного и общего среднего образования в рамках зимней педагогической школы. Подробности смотрите далее. Цель зимней педагогической школы – знакомство учителей с инновационными решениями для проектирования цифровой образовательной среды. В ее рамках преподаватели обсуждают конструирование интерактивных заданий для учащихся с применением цифровых инструментов, использование VR и AR на уроках, участвуют в телемасте с представителями образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. У нас уже был один мастер-класс, и сегодня они также будут посвящены они, а, внедрению в образовательный процесс платформы, то есть как максимально эффективно провести урок с помощью а, нашего ресурса. Мастер-классы были разделены на шесть секций по разным темам. Только что у нас закончился мастер-класс, учителя остались очень довольны, потому что они смогли погрузиться, то есть почувствовать себя сами учениками, узнали новые инструменты, с которые с помощью платформы как раз позволяют интегрировать сегодня а, вот, цифровые технологии в образовательный процесс. Напомним, Центр цифровых образовательных технологий АДЮТЭК КФУ, ресурсный центр формирования современных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Он включает в себя 10 учебных аудиторий и методический кабинет. Аудитория робототехники и современных цифровых образовательных программ, лекторий, кабинет проектирования виртуальных образовательных средств, цифровые лаборатории, проектные аудитории. Центр создан в партнерстве с более чем 20 компаниями, осуществляющими производство и поставку программных и цифровых аппаратных комплексов для образовательных организаций Приволжского федерального округа. Зимняя педагогическая школа Зим проводит впервые у нас в центре цифровых образовательных технологий. На данном мероприятии представлены решения таких компаний, как Учиру, это образовательная платформа, компания Smart Technologies, это интерактивные панели, программное обеспечение, это у нас компания LEGO Education и Matata Lab для дошкольного. Мероприятие, оно э, включает в себя педагогическое сообщество разных направлений. Это и дошкольное образовательные учреждения, и начальная средняя школа. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла просветительская акция «Открытая лабораторная». Смотрим. 8 февраля в Казанском федеральном университете прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. КФУ присоединился к самой масштабной научно-популярной акции «Открытые лабораторные». Акция прошла в формате 30-минутного теста с последующим разбором всех ответов. Проверить свои знания смогли не только дети, но и их родители. Сегодня мы здесь проводим День науки в КФУ. Это большой праздник, научно-популярное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Это мероприятие у нас, конечно, не нерегулярное, но мы постараемся его сделать регулярным. У нас, в принципе, где-то каждый... Три месяца проходят разные научно-популярные мероприятия, но самое главное, конечно, это наша пронаука, самое масштабное. Сегодня мы здесь меньшим кругом собираемся, но, думаю, тоже мероприятие интересное, потому что оно и для детей, и для взрослых. Также в рамках Дня науки в КФУ преподаватели Казанского федерального университета и приглашенные спикеры прочитали научно-популярные лекции. Такие, как профилактика гриппа и новой коронавирусной инфекции, также прозвучали лекции «Кто съел полиэтилен?» и «Фантастические твари?» и «Где они обитают?» о паразитах. Когда обожжешь клавиры, надо мазать содой и водой. А ты до этого не знал? Uh -huh. Не знал. Очень много чего узнал. Мне просто нравится слушать новое, что-то интересное про лекции. Еще я хотел участвовать в олимпиаде, mm -hmm. поэтому я вот пришел сюда. Лилета Липуавель, Басова, Универньюз. 8 февраля в День российской науки музеи Казанского федерального университета присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». Все подробности смотрите далее.